10 ноября в Институте международных отношений стартовал третий международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире». В этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие Общества российско-китайской дружбы и 15-летию со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Сегодня общее количество студентов из Китая в Казанском федеральном университете самое большое в истории КФУ. То есть более, порядка 1600 студентов из Китая сегодня у нас обучаются. Но есть и другой интерес, большой интерес со стороны наших российских студентов к китайскому языку, которые поддерживают, в том числе, наш институт конфликции. Примерно сравнимое количество ребят сегодня у нас изучает китайский язык большим интересом. Надеюсь, что научные конкурсы и совместные исследования между вузами России и Китая будут продолжены и станут регулярным событием научной повестки Казанского университета. В рамках форума пройдут четыре ключевых мероприятия – Юбилейная 15-я международная научно-практическая конференция Россия, Китай, история и культура, третья всероссийская научно-практическая конференция. Актуальные вопросы преподавания китайского языка в 21 веке. Заключительный этап второго международного студенческого онлайн-конкурса научных работ Россия, Китай, история и современность, а также презентация сборника рассказов современного китайского писателя. В рамках конференции проходят круглые столы и дискуссионные площадки. Ну, мы считаем, что, наверное, Казанский федеральный университет – это самый известный университет не только в Республике Татарстан, но и в ПФО. Так что мы считаем, что если мы проведем такие мероприятия в Казанском, в КФУ, это, это более Я приехала сюда не только для участия в конференции, но еще и потому, что здесь будет создаваться... Региональное отделение Общества Российской Китайской Дружбы Республики Татарстан. У нас 20 таких регионов от Владивостока до Санкт-Петербурга, но сегодня в Приволжском. У нас есть в Мордовии, в Чувашии, в Самаре и вот сегодня в Татарстане. Так что вот это моя месть. Начиная с октября 2007 года, данное мероприятие стало одним из знаковых научных событий Института международных отношений. Именно здесь представители академической и вузовской науки Российской Федерации, Китайской Народной Республики и других стран стараются объединить усилия в становлении и укреплении международных связей в области науки и образования. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.